какого вы <свят> а? <свят> а? Всем хай! С вами Юджин сегодня мы будем с вами играть в а, необычную инди игру, которая называется Swallow the Sea. Проглоти море, проглоти его целиком и полностью. <свят> <свят> Помните, как мы с вами играли в рыбу, когда я был рыбой? Помните, как мы с вами играли в... Багарио, где мы пожирали, будучи шариками, шариков поменьше. А еще мы пожирали всех в спор. Сейчас мы сделаем примерно то же самое, только в этой необычной игре. Мы с вами клеточка. Чтобы э, сделать, короче, вот так, мы разламываем. Сожрать вот эту мразоту. М -м -м -м -м -м -м -м. Воу! Погоди, на шипы меня хотел? Стоп, надо... А! Боль, боль, боль, боль, боль. Это боль, аура боли вокруг меня. Шипы... Нельзя на шипы напароваться. Мы не будем напарываться, раз нельзя На глаз можно напароваться. О, глаз видит меня очень близко Я вижу его, я, я есть один сплошной глаз Теперь мы знаем, что эти первые одноклеточные создания а! Скотина Они были глазами То есть в первую очередь появился глаз Ну, разумеется, а что же еще? Иначе как бы оно видело, правильно? Неправильно Они сенсорами чувствовали Им не нужны были глаза Погодите, нам нужно напороть его на шипы, да? Я правильно понимаю? Тихо. О, тихо-тихо. Нет! Это не работает! Собственно, что я должен сделать? Я должен каким-то образом убить эту тварь. Напарись! Стоп! А может быть, она должна меня вот сюда прыгнуть? Давай, прыгни меня! Прессует меня! Прессует меня в углу! Да я тебя сам присану. С какого выдоема, а! Стоп, может быть не а а Все, я понял. Не ждал меня, терпила. Я просто подводный быдло, гопник. Что это такое? О! Ой, ой ой ой ой ой Она приоткрылась. Ну вы поняли, да? Приоткрылась и стала омерзительной. Я, конечно, не против хороших поцелуйчиков. О! Ой, нет, тут просто сейчас меня так засосут. Я должен убить тебя, иначе убьют меня, понимаешь? Вот, спасибо за понимание. Мы недостаточно наелись. Нам что-то нужно еще. Так вот эта тварь непобедимая... А вот эти... Ах, не целовать. А -а. Слушайте, я уже не знаю, кто из вас первым меня поцеловал. Но кто меня первый поцеловал, к тому я и прихожусь мужем. Я не изменяю своим женщинам. Как я тебе буду объяснять эти губные помады? Как? Все, можно протиснуться сквозь этот засор в трубе. Мы, возможно, мы просто в трубе живем. Это микроорганизмы, которые там тусят. Опа. Ты почему ешь мою еду? концы конце до концов. Что не видишь, кто тут доминирует, а? Я могу его съесть. О, хищная какашка, которая еще и открывается. Кровавые говняшки. Больной человек сделал их, к сожалению. Оп! На куски разорвал. Тихо, тихо. Еще один урон, и я уронюсь просто. Вау, вау, вау, вау, воу, воу! Они тоже ускоряются. Аккуратно, мы смогли. Ага! Такой ты миленький маленький. Их сразу двое. Все, весь выводок сожрал. Все, смотрите! Сыт меня! Слышишь меня? Иди сюда, говнецо кровавое. Да черт у меня, хватит целовать. Иди сюда. Жить что ли захотел? Я что-то не понял. Разве у тебя есть право? Разве бог унитазного слива, коим я являюсь, давал тебе право жить? Ну потому что где еще могут родиться такие существа? Только в сливе. Ты пытаешься меня поцеловать? А, чуть выпила крови из меня, я даже побелел лиганца. Все. Ой, вот он бог унитазного слива. Воп-п-п! Она целовала меня. Скоро вылупится вот такой вот я с таким вот белым лицом. ой ой ой ой ой ой ой ой Пожалуйста. Давай. Нет. Еще ускорься. Еще ускорься. Еще ускорься. Еще ускорься. И еще ускорься. Человека Жор не должен тебя догнать. Так я его назвал по-научному. Стоп. О, все, кажется, он застрял. Давайте попробуем как-то обойти его. Потому что я бил там проход. Секунды. А! Он умён. Какую мне залезть дырочку, чтобы избежать с ним встречи. Давай, разламывайся. Еще. Еще. А, ну -а -а -а -а, нет. Чёрт. А я жив. У меня респа была. Что ты скажешь теперь? Не сможешь пробраться Ты, Тупой, дурацкий человек, ожор. как кто умудряется здесь лавировать среди этих скал. Удар. Какая хрень получилась, не удар. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Нам нужно его заманить. М -м -м, я готов, смотри, какой я вкусный. Какая икринка. Хорошо, он решил с этой стороны зайти. Боже мой, меня больше пугает всего в нем то, что у него человеческое лицо. Давай, есть. Оу, что это? Пуф, какие-то уже кости. Стоп, а мы не в человеке случайно находимся? Ау. Я себе подобного сожрал. Давай объединим усилия, чувак. Это лучше, чем ты станешь взрослым, а я нет. Видите, внизу, вот она, показывается, она немножко увеличивается. Вот она, ты. О, смотрите, эмбрион развивается. Ага, вот он, проход. Здесь чисто? Ну, что за вопрос? Конечно же, нет. Да я тебя сожру, у тебя там паразит какой-то был, я тебя избавил от него. Его от тебя, жизнь от тебя, мир от тебя, тебя от мира. Не благодари. Так, попробуем в эту сторону. Получай! У него то текут. какой-то уродливый стал. Его как будто бы надкушали слегонца. Тихо. Бей! Чё, не бьется. Сейчас, надо чуть оторваться от него, а то бесит уже. Так. Ах, так. Вот оно как. Нормальный удар был только что. В этой кринке Роки Бальбоа. Только он смог бы так пробить. Мы вылупились? О! Что за механизм? Нас всех выловили! Погодите! Что за прикол? О нет! Мы же только начали свою жизнь! Только начали! Погодите! Мы можем... Нет! Пожалуйста! Все игра закончилась. Вот такие игра, вот это игра, блин. Ладно, несмотря на то, что она очень короткая, и даже в конце она умудрилась как-то заинтриговать меня. Эта игра, знаете, она вызвала во мне какие-то чувства. Во-первых, зловещую долину. Я испытал отвращение, особенно от этого монстра человека лицевого. Проверяйте сливные бачки вашего унитаза. Проверяйте, вот сам слив. Перед тем как садитесь, потому что человек Жор может случайно однажды там появиться. О. Вот он, вот он, вот он. Посмотрите, как у него пасть. Его зовут Орра Борус. А, -а, -а прикольно, не дали им имена. Орра и Борус в сериале проглоти море. Это ситком, конечно же. Что ж, вот такой вот прекрасный сетком мы только что с вами посмотрели. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, хоть оно и короткое, но это тоже хорошо. Это тоже замечательно. С вами был Юджин, друзья, огромное всем спасибо, что смотрели. Если понравилось тысячу лайков, поставьте. Не забывайте проверять сливные бачки и слив унитазов. Все проверяйте. Канализация кишит тварями, вы знаете это. Теперь. Ну а с вами был Юджин, и всем пять!